говорите, что сзади меня монстр. Сзади тебя монстр. Я же просил не говорить. у нас проблемы. Мультик Чернобыль, 4 серия. Поехали. ой у нас проблемы. Бежим! Вот как-то так выглядит Чернобыль после нападения монстров. Сидит за того скелета, он долго здесь жил, а вы его выгнали. Сейчас мы вас отсюда выгоним. Нет, не надо, пожалуйста. И вы невнимательны. Я кота, я сейчас всех тут подзарезаю. Ой, бежим. Спасибо тебе, Санчо. А то мы бы тут. Они бы нас, наверное, убили. Да ладно, не за что. Эх, только надо по сильнее оборону ставить. Например, мы с тобой и. И кто еще? Ты. Ты-ты-ты. Да, ты. Ну и ты в белой маске. Ты. Ладно. Все остальные, в принципе, могут тут поместиться. Ладно, все. Бу! А, ты еще так пугаешь? Это серия мультика Чернобыль. Всем пока-пока.